Добрый вечер, друзья! С вами проект Обмен разумов. Мы начинаем серию обучающих видео по теме ПК для чайников вроде меня. Первая тема у нас самая простая. Может быть это не с нуля самого, конечно, а создание документов. Создать документы очень просто. На рабочем столе, да, в общем-то и где угодно. Мы можем нажать правой кнопкой мыши, и у нас появится вот такое окошечко. Но у всех разные э, операционные системы и разные программы загружены. Вот создать. Мы, значит, ведем вниз мышку. И э, что мы можем создать? Мы видим, у кого-то здесь больше, э, э, у кого-то меньше здесь э, возможностей. Можем создать папку, э, точечный рисунок. Контакт, это я еще не пробовал. Документ Microsoft Word. А, презентацию Microsoft. Это тоже я не пробовал архив, текстовый документ, а, лист Microsoft Excel. И, а, значит, архив а, Zip и портфель. Вот, ну, так как я тоже чайник, в общем-то, я создаю папку. Вот просто мы идем отсюда сюда нажимаем левой кнопкой папка все папка создана затем стрелочку убираем и нам надо назвать ее как-то например для наших текущих целей мы называем ее <coughs> называем ее мой сайт на викс Мой сайт на Wix, или просто мой сайт. Или какую-нибудь тему, любую, по которой вы хотите создать. Потом нажимаем Enter обязательно. Вот, нажимаем Enter. Все таким образом, вот у нас папка создана. Открываем папку. Она пустая у нас пока. И сюда мы можем а, здесь размещать а, различные документы, которые нам понадобятся для нашего м, проекта сайта или еще что-нибудь. Таким же образом правой кнопкой мыши... Да, а как мы ее открыли? Ну, открыли мы ее легко. Либо а, нажали правой и открыть. Вот окошечко здесь вот. Можно сделать среднее, да, у нас такое окошечко можно увеличить. А здесь у нас слева это свернуть. Оно сворачивается. Вот оно здесь. Ну здесь видео не видно, но оно вниз уходит. Папка это Или закрываем. Также еще можно открыть левой кнопкой два раза. Быстро щелкаем и открываем. И тут создаем различные документы. Давайте создадим также. Правой нажимаем ⁇ Создать папку ⁇ Нажимаем ⁇ Левой ⁇ Создается у нас папка тут опять же у нас в этом окошечке не видно но то же самое делаем стрелочки стираем и пишем название например видео сюда а значит нажимаем Enter сюда будем э, складывать видео для этого сайта или для проекта также опять нажимаем создать папку Наз называем допустим фото Enter теперь а, значит также то же самое создать папку левой кнопкой стрелочкой стираем называем ее допустим документы документы Enter так, что у нас еще? А, на сайте у нас в принципе видео. А, еще картинки, да, допустим. Создать. Папку. Папку. Называем ее картинки. Картинки. Enter. Вот, таким образом у нас созданы четыре папки Видео, Документы, Картинки, Фото В документах мы можем создавать документы То же самое, нажимаем Создать Документ Microsoft Word Нажимаем левый Вот он у нас создается И называем его, например, называем, ну это там мы будем печатать разное, там можно кстати и делать скриншоты чтобы как бы мы ее назовем документы, например предложение например, предложение коммерческое предложение, допустим коммерческое предложение. Enter. Так, коммерческое предложение. Это тоже пригодится. А, также мы можем... А, нам нужны для сайта что? Например, на виксе тексты. А, так, документ. Называем его тексты. Тексты тексты и а, допустим еще создадим документ Microsoft Word и назовем его допустим описание товаров описание товаров это нам пригодится для нашего для нашего заказчика мы, а, <coughs> с которым мы сотрудничаем на продвижении плюс рекламный шалажи по доставке, благодаря которому, собственно, и благодаря вам и благодаря которому мы развиваем проекты для инвалидов по трудоустройству. Ну, можно сказать, один, ну, можно сказать, один проект, но он делится как бы на такие на, на несколько еще, в том числе обмен разумов и а, обучение SEO и. Рекламный шалаш в сайтов плюс. Так, ну, собственно, здесь мы сделали, значит, создали три документа открывать. Ну, вот э, я сделал специально маленькое окошечко. Показать вам, как, как открывать его. Ну, а как он выглядит? Как он выглядит, допустим, э, вот, открываем тексты два раза, также щелкаем левой И вот у нас документ. Вот у нас документ, и мы можем здесь печатать, например, текст моё впечатление, моё впечатление, впечатление, или, допустим, мой отзыв, мой отзыв, мой отзыв что-нибудь такое и здесь мы можем менять в этом документе но ну, это у нас сейчас не про не про этот документ не про а, не про документ а, microsoft word да <coughs> поэтому ну собственно собственно вот таким образом тут мы печатаем текст тут мы его можем изменять по разному вот закрываем сохраняем изменения или не сохраняем тут если надо мы сохраняем если не надо то тогда не сохраняем нажимаем левой кнопкой и закрывается у нас документ так таким образом у нас таким образом у нас что у нас еще есть документы картинки фото видео картинки папка картинки и здесь мы создаем допустим точечный рисунок точечный рисунок и называем его а, называем его картинки для сайта для сайта. Картинки, э, картинки для сайта по, те, э, по темам да вот он так выглядит так он выглядит и здесь собственно говоря можно делать рисовать самому можно сюда фото отправлять да и открывать можно, допустим я открываю вот Point и вот такой у нас получается окошечко создать потом его можно напечатать у кого есть принтер отправить по электронной почте Здесь у нас, по-моему, уже что-то есть. Здесь у нас ничего нет. Так. Так, а если мы выберем вот эту программу... А, вот убираем эти линейки, убираем это все тогда создаем, можно открыть целиком на весь экран, да, и здесь мы, и здесь мы И здесь мы можем, собственно говоря, рисовать картинки. Да? Так. <клышит> вот главное. И здесь выбираем. Выбираем, допустим, как мы будем рисовать. Кисти. И цвет выбираем. Вот с помощью э, этого можно делать, э, э, рисовать что-нибудь обучающее. <свят> что-нибудь обучающее, да? В школе э, русского языка Мактабрустиле я там э, пишу, допустим, буквы. Да, вот я пишу, допустим, букву А. Можно писать... Но кто умеет рисовать, конечно, тому проще. А, так, потом а, можно иностранные а, языки, да, тоже можно легко, например, рисовать, а, например, букву какую-нибудь корейскую. Буква «С». Ну, вообще-то, <смех> <смех> это не по-корейски название. Да? Или можем рисовать даже иероглифы, если, если умеем. Или учимся, допустим, можем рисовать иероглифы. А можем рисовать а, что-нибудь такое, картинку художественную. Или, допустим, рисуем букву... Можно нарисовать арабскую букву. Эльф, по-моему, это буква. Ба. Это точка, вообще-то. Ой, нет-нет-нет. Вот, вот, извините, простите. Нажимаем резиночку, стираем. Что-то я уже подзабываю. Так, так, так. Вот у нас точка тут. Так, вот таким образом. Ну и собственно мы этот документ можем сохранить. Да? Тут у нас есть сохранить и сохранить как? Мы можем сохранить как изображение в формате PNG, изображение в формате GPS GPG или изображение в формате формате формате также в формате GIF другие форматы ну допустим вот в этом изображении нашем картинке, допустим. Вот, и эти наши три буковки тоже как-нибудь мы назовем. Назовем мы их э, э, проба-пера, или как-то так. Проба пера. Проба пера. Теперь куда сохранить, да, вот чтобы нам потом все это не путать, здесь это в папке стрела. Но это вообще-то у нас не в папке Стрела, а это у нас в нашей все папке, которая. Которую мы создали только что, да? А как она называлась? А называлась она у нас... Мой сайт на Викс. Мой сайт на Викс. И мой сайт на Викс. Картинки. И вот мы ее туда сохраняем. Нажимаем сохранить. А вот там она у нас и лежит. Роба пира а, картинки. Так, что еще можно у нас создать? Возвращаемся. Фото. Фото можно с телефона, которые мы делали, да, с телефона, с камеры, фотографии или из интернета. Картинки то же самое. Видео а, скачивать а, туда складывать, например. В эту папку, да, с телефона, и складывать туда видео, и выкладывать их на YouTube. Или в Контакт или на YouTube. Всяком случае, они а, будут. А, да, или на, на тот же наш сайт на Wix, или не на неважно, неважно куда. Документы, что у нас тут еще можно создать. Еще можно. Ну, <свы> особо я так. Что это вот за контакт, я не знаю такое, но ну, попробуем лист Microsoft Excel создать. И назовем его м, «Сотрудники». Сотрудники, допустим, «Сотрудники». Ну, предположим, на сайте работают у меня люди, да, и о, сотрудники. Сотрудники. Для чего нужен этот документ? Открываем его. Это таблица, да, и здесь мы а, можем, а, но я, честно говоря, не очень хорошо еще владею этим документом, но а, с, с этой программой здесь мы можем писать, допустим, а, эту колонку назвать как-нибудь, а, назвать, назвать. Вот колонка такая. Сотрудники. И назвать ее сотрудники. Наши. Наши. Сотрудники. Наши сотрудники. И здесь мы а, пишем а, всех наших сотрудников, которые у нас есть. Да. А, почему-то я с третьего листа начал. Вообще-то надо было с первого листа начать. Здесь можно цвет поменять. А, сотрудники, да, у нас. И здесь пишем, например, Алексей. Стрелочкой вниз можно, да, чтобы не мышкой, а просто стрелочкой вниз. Например, Николай. И пишем список сотрудников. Допустим, Ольга. Иван. Можем по фамилиям и отчествам. Но смотря кто как. У кого что... <coughs> какое, какое дело, до да, сотрудники? Вот. А здесь мы можем, допустим... Да, первую то строчку мы с вами... Первую то, первую -то строчку мы с вами назвали наши сотрудники. Да. Enter нажимаем. Так. А второе, а, допустим... А, Нажимаем. Так. Так. Ну, допустим, у нас будет тут три колонки, допустим. Конечно, хорошо бы освоить программу 1 с но это мы займемся позже чуть-чуть. Я ее сам буду осваивать. И говорят, что это не, не так уж и сложно. Так, вторую колонку мы назовем, ну, например, выполнение работ, да? Выпол нет, как-то по-другому, допустим, каждый сотрудник что-то делает, да? Чтобы не забыть, если у нас их много. Задание, задание. А здесь, допустим, э, время, то есть учет время Так пишем примерно. Рабочее время, рабочее время. А здесь мы пишем самую э, хорошую колонку. Ну, вообще для кого как. Может для кого-то задание. Зарплата пишем. Допустим. Но есть тоже, опять же, и в Excel, и в программе 1С, так вообще все э, там всё это считается, можно сказать, автоматически. Да, и здесь, в принципе, тоже считается, но здесь я еще э, в таком ключе я еще не пользовался. Вот. Таким образом, такой документ, и можно здесь э, писать, да, можно менять шрифт. Шрифт, да, например, зарплата, а, менять цвет, наши сотрудники, допустим. Так, вот цвет у нас тут меняется, тут не видно справа цвет шрифта и цвет заливки. Цвет заливки, а, наши сотрудники... Наши сотрудники. Задания. Задания. Рабочее время. Рабочее время. Ой. Хорошо, задания будут такие. Рабочее время будет А. Так, рабочее время. И зарплата самым... Хотел сказать черным цветом. Нет, зарплата будет у нас фиолетовая, допустим. Вот, так вот таким таким образом сделали, так что нам сами выберите, как вам удобно, вообще что что вам больше нравится, какой формат. Вот, вообще-то. Здесь есть разные. Мы можем это сделать. Все, допустим, нажимаем целую колонку. И а, здесь мы можем формат ячеек, да, добавлять. В общем, все, что угодно мы можем делать. И шрифт также, допустим, мне вот, например, например, мне нужен вот такой шрифт. Да. Вот мне нужен такой шрифт. Закрываем. Так. Сохранить. Да, сохраняем. Вот. Ну, собственно, это, на этом мы наш урок закончим. Я думаю, что кому что непонятно, могут спросить. В принципе, ничего сложного. Создание документов у нас, Да. Что это такое тут у нас? Вот, таким образом, вот у нас папка, в которой у нас открываем и созданы тоже папки «Видео», «Документы», «Картинки», «Фото». В документах у нас создано «Коммерческое предложение», «Описание товаров», «Сотрудники», «Тексты». Да... В картинках у нас созданы картинки для сайта проба пера и другие, которые мы можем сюда копировать. Допустим, картинки, какие найдем. Где-нибудь интересные. В гугле или в Яндексе найдем картинки. Или какие-нибудь уникальные, может быть фото, да, самые э, наши, где мы э, что сфотографируем, сюда можем для сайта положить в эту папку. Таким образом. Все, на этом наш урок пока для чайников вроде меня заканчивается. Всем удачи а до новых встреч.